Три месяца назад я уехал из России. Мою эмиграцию, строго говоря, нельзя назвать вынужденной, потому что против меня не было какого-то конкретного дела или каких-то конкретных угроз. Просто за последнее время накопилось ощущение, что в России находиться субъективно беспокойнее субъективно бесполезнее. Поэтому уехал. В рамках данного видео неважно куда. Этот выбор довольно случайный и он может еще измениться, поэтому travel-блог не сегодня. Сегодня я хочу поделиться мыслями, связанными с отъездом из России, как таковым. В принципе, все, что я сегодня скажу, я мог записать и три месяца назад, но все это время я надеялся, что сформулирую свои мысли как-то получше. Сегодня узнаем, получилось ли. Итак. Разные мои товарищи по-разному отнеслись к тому, что я уехал. Кто-то покритиковал, кто-то наоборот сказал, молодец, правильное решение, туда тебе и дорога. К моему удивлению, поддержки было больше. Я считаю, что так быть не должно. Я сейчас хочу вообще поговорить о суицидальных мыслях. Если вы делаете вид, что у вас суицидальных мыслей нет, пожалуйста, уйдите, я вас боюсь. Итак, суицид. И его лайтовая версия – эмиграция, то есть социальный суицид, когда ты обрываешь привычные связи и, в принципе, кончаешь привычную жизнь в надежде, может быть, переродиться и начать какую-то новую жизнь в другом месте. Я считаю, что и на то, и на другое человек имеет право. Но склонять его к этому нельзя. Это не какие-то законы прекрасного мира будущего, это просто моральные законы э, отношений между людьми. Полгода назад один из товарищей написал мне, э, мол, «Макс, хватит этим всем заниматься, хватит рисковать, сваливай». Знаете, по-моему, это пиздец, какое нарушение личных границ и пиздец, какое обесценивание всей моей жизни. Знаете, вот, э, Макс, я посмотрел, вот, вот эта вся твоя жизнь, э, все твои хобби, все твои знакомые, все твои привычки. Это все, конечно, интересно, э, но объективно, я посчитал все за тебя, это ничего, у тебя любой призрачный шанс на новую жизнь будет лучше, чем это. У тебя ничего нет на этой чаше весов, не держись за это, Макс. Я все за тебя посчитал. По-моему... По-моему, такие советы может давать только самый близкий человек, и то, если я заведу разговор и попрошу совета. Никто не может просто так врываться и говорить «Макс, умри! Макс, все вот, это, вот, вот это все зря! Умри!» Было очень неприятно. И по-моему, тут есть прямая аналогия с такими прямыми призывами к самоубийству. Вот вообрази все, что ты знаешь о своем существовании, и откажись от этого. У человека могут быть такие мысли, у человека могут быть причины для таких мыслей, но нельзя ему их подкидывать. Хотите, надейтесь и тихо ждите, пока он сам это сделает, но не способствуйте. Возымело ли это эффект? Ну, не знаю, через два месяца я свалил. Может быть, в том числе из-за этого разговора. Может быть, я через два месяца самоубился бы, если бы этот товарищ призывал бы меня самоубиться. Для меня спорный вопрос, можно ли отговаривать от самоубийства или эмиграции, но совершенно точно нельзя подталкивать к ним. Энтузиазм жить и энтузиазм что-то делать вообще, энтузиазм э, что-то делать в определенных условиях, это ограниченный ресурс. И если у тебя он кончился, ну, сочувствую, может быть, сможешь найти, может быть, я как-то помогу. Но не отнимай его у других. С тем чуваком сейчас отношения нормальные, но только потому, что я думаю, что я-то сам принял решение. Я давно говорю, что сообщество политических активистов довольно токсичное, И это логично, потому что посудите сами, кем нужно быть, чтобы оказаться в таком сообществе. Перечисляем плюсы этих людей. Во-первых, нужно иметь какие-то свои идеи о том, как изменить Россию. Во-вторых, чувствуя свое бессилие что-то сделать в одиночку, они объединяются в группы и очень ценят эти группы, но поскольку их мало, они начинают конкурировать за ресурсы друг друга. Каждая расклеенная листовка по твоему дизайну – это не расклеенная листовка по моему дизайну, потому что у нас нет ресурсов клеить и те, и другие. Поэтому ты не просто не помогаешь, ты вредишь. И, наконец, по характеру многие из этих людей готовы в случае чего на улице с прохожим спорить, а кто-то и со сцены митинга выступать. Так что уж в личном разговоре они тебе тем более впрямую все скажут, где ты не прав. Вот и получается такая довольно агрессивная среда, где периодически возникают какие-то обиды, какие-то долгие конфликты. А уйти нельзя, там бессилие. Вот и остаешься, и терпишь, ну, иногда взрываешься. Люди со стороны иногда не понимали, а вы же там вроде все примерно заодно, чего вы ссоритесь. А для меня как раз все максимально понятно. Это естественные минусы всех плюсов этих людей. Но это, конечно, моя теория, я сам немного псих, поэтому, может быть, мое восприятие отношений других людей как-то искажено. Но, мне кажется, примерно так. Для меня, естественно, что у меня был какой-то срок годности в этой тусовке. Я присоединился где-то в 2017-2018 годах на подъеме политической жизни в стране. Это компания Навального, это региональные выборы 2018 года. И сразу со всеми перезнакомился. И этого пула знакомств и нормальных отношений хватило на какое-то время, пока я со всеми не рассорился. Но со временем это все-таки произошло. Я устал терпеть некоторых мудаков, кто-то устал терпеть меня. Кто-то просто стал менее активным, кто-то куда-то уехал, и вот я уже и как-то и в нетусовке. А потока новых людей в Нижнем Новгороде не было достаточно для того, чтобы все время что-то делать. Какие-то акции, какие-то видеоролики. Вот и получилось, что я закончил свой естественный цикл. Познакомился, что-то поделал пока мог, поссорился, ушел. Помните, у Макаревича была песня про костры? Ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей. А еще у из МС была песня «Жечь электричество». И кажется, лучшее, что в этой жизни сделали мы, это вот этот вот чертов пир во время чумы. Я не знаю точно, что имел в виду каждый автор. Ну, подозреваю, что Макаревич, как всегда, поет вообще о жизни, а оно МСИ, о творчестве. Но мне кажется, что и ту, и ту песню можно прочитать и в более политическом ключе. И тогда смыслы у них мне всегда казались похожими. Ну, типа, мы в России, ночь длинна, все боятся панических финала трагического. Но до тех пор, пока огонь горит, и до тех пор, пока нас не обесточат, мы будем... Делать свое дело и нам нормально. Но это мне раньше казалось. А теперь, пройдя по скользкой дорожке мыслей аж до стадии иммиграция, я понял, что между этими песнями большая принципиальная разница. Макаревич прощает меня, как бы я не управлял своим огнем, как бы я не экономил его или наоборот не потратил слишком быстро. Нойз не прощает. Нойз остается у себя и делает свое дело. Строго говоря, по тексту, у Нойза МС нету выбора в этой песне. Он заперт в бункере. Ворота нашего рая крепко заперты изнутри, навеки герметично задраены. Но я всегда воспринимал это как метафору, что все-таки его какие-то убеждения, какие-то личные желания, привычки держат в этом месте, и он просто не хочет уходить. И там, где он есть, он будет делать максимум, что может. Даже если его роль всего лишь петь песню. «Я хотел бы быть чуваком из песни Нойза», но, к сожалению, я всего лишь чувак из песни Макаревича, который был неосторожен с огнем, быстро спалил и свалил. Но, по крайней мере, Макаревич меня прощает, потому что кому-то стало теплей. Еще из культурных отсылок, которые теперь мне приходят в голову, потому что я вот об этом думаю, э, миссия невыполнима 5. Почему бы нет? Э, героиня предлагает главному герою бросить все, перестать этим заниматься и свалить. Ну, им легко говорить, они вымышленные персонажи. И они, естественно, ничего не бросят и победят своего злодея. А мы своего пока не победили. Ну, так он у нас и не вымышленный. Вклад, который каждый из нас может сделать в борьбу с тем злодеем, который нам достался, довольно мал. Он не закончится победой, как в шпионских фильмах. В каких-то полезных действиях, в каких-то протестах я сыграл свою роль. Но всегда будут другие протесты, а я не готов участвовать во всех. Я не Итан Хант, я чувак из песни Макаревича. Ну или второстепенная героиня, которая помогла Итану Ханту и свалила. Может, я и вернусь в сиквеле в каком-то виде, но круче, чем был, уже не буду. Если подбросить камень вверх, он упадет вниз. Если вымыть руки, руки будут мокрые. Если заниматься политическим активизмом в России, то со временем тебя начнут сажать и штрафовать, а в голову начнут лезть мысли о суициде через эмиграцию. Это настолько очевидные вещи, что даже как ты их не осознаешь, ты не принимаешь решение, что «да, пожалуй, я готов к тому, что мои руки будут мокрые после того, как я сейчас помою». Нет, тебе надо мыть – моешь – Потом, естественным образом, тебя ничего не удивляет, они мокрые. Также и я в какой-то момент понял, что уже знаю, что в конце меня ждет эмиграция, что я до этого дойду. Я этого не знал, когда начинал в 2017-2018 годах, но это сейчас не какое-то сожаление, что я плохо подумал. Это естественно, ты начинаешь делать потому, что надо, к тому моменту, когда заканчиваешь, ты готов просклебывать последствия. И это не значит, что было не надо. Вы 2017 год видели? Конечно, надо было. Тот, кто говорит, что можно было быть умней и не рисковать, а ты был неправ, и, не и вот теперь твоя жизнь объективно ухудшилась из-за этого, он опять пытается навязать тебе какую-то объективную меру твоей жизни и, видимо, опять свести тебя к тому, что умри уже наконец, ты не удался. Не поддавайтесь на это. Вы сами себе судья, вы сами знаете, что в жизни нужно делать. В 2017 году нужно было заниматься политическим активизмом. Я вообще не очень люблю такое слишком утилитарное мышление, потому что все такие разговоры, если их слишком долго вести, ведут к смыслу жизни и смыслу вселенной, а их нет. Поэтому это нормальные темы, чтобы позагоняться, поболтать, но жить по ним нельзя. Мы все не обязательно придем в какую-то конечную точку, но смысл пути в том, чтобы просто оставить след Это я напрямую спорю с другой песней Ноиза Если ты или группа таких, как ты, сделали что-то, что без вас, возможно, никто бы не сделал То все, это все не зря Я несколько раз после участия в каких-то важных вещах После наблюдения во Владимире, после протестов за Голунова, после московских протестов После каких-то просто творчески удачных для меня роликов говорил себе осознанно, что если я сейчас умру или по какой-то еще причине перестану приносить пользу обществу, то я уже принес какую-то пользу обществу, я пожил не зря. А поскольку я доверяю себе в прошлом, то даже если мне потом казалось, что зря, я знал, что нет, не зря, мне виднее. Пессимистичная сторона этой самой мысли, это, конечно, то, что я всегда знал, что я сделал уже что-то крутое, поучаствовал в чем-то хорошем. Не факт, что поучаствую еще раз в таком же хорошем. Пик пройден, дальше хуже. Несколько раз ошибся. Ну, поговорю о поводе, который конкретно меня триггернул уехать из России, даже при том, что это, конечно, не самое важное дело России. Это ситуация с Идраком Мерзализаде стендап-комиком, которого изгнали из страны. Отвратительно абсурдное дело. Я стоял в пикете за Айдрака. Вот Дима Калинычев тоже примерно тогда же стоял в пикете, в том числе на эту тему. Я стоял рядом, фотографировал, видел реакцию и на мой пикет, и на его. И знаете, обычно я выхожу чтобы получить некоторый позитив от людей ну, то есть я даю им информацию они дают мне позитив и веру в то что людям не пофиг на важные обсуждаемые темы а в этот раз к сожалению я должен признать люди реагировали половина так половина так невероятно низкий процент адеквата невероятно высокий процент прямого неадеквата и поддержки выдворения человека за шутку Тут еще и Настигейн на знакком выпустила такое вот видео с опросом людей в Екатеринбурге, которые якобы все единогласно э, за то, чтобы наказывать за слова, за песни, за шутки. Я не верю в такую пропорцию, я думаю, это подтасовка, это пиздеж, это настоящая русофобия. Нас пытаются убедить в том, что люди вокруг ненормальные, люди вокруг мудаки, что народ у нас не такой, народ плохой, народ ничего не понимает в 90% случаев. Это не так. Я видел своими глазами, что процент неадекватов меньше. К сожалению, по данной теме процент неадекватов все равно довольно велик. И вот тут я сдался. Вот конкретно по этой теме я сдался. Битва проиграна. Люди слишком сильно послушали пропаганду и воспроизводят ее тезисы. Не так, как у нее, но э, воспроизводит в большом количестве ее тезисы. И я понимаю, что при такой народной поддержке цензуры, цензура из России не пропадет. И, к сожалению, вот тут я не готов посвящать свою жизнь борьбе с этим. Я не готов убеждать людей в том, что стране нужны стендаперы. Мне нужны стендаперы, я просто хочу их смотреть. Тут я хочу быть потребителем. Бороться за абстрактные политические свободы можно довольно абстрактно. И если что, ты можешь спрятаться в обычной жизни, какое-то время не думать об этом, э, и передохнуть. Но тут пришли уже в обычную жизнь. Тут забрали комика, которого я смотрел в обычной жизни, которого я э, смотрел на ютюбе, на концерт которого я ходил один раз в Нижнем Новгороде, хотел еще когда-нибудь сходить, но в России уже не сходишь. И вот тут для меня прошла какая-то черта, я понял, что я больше не могу в этой стране жить, и эта страна не для меня. А ведь это явно тренд. Наезды разной степени жесткости на разных деятелей культуры. До этого Хованский, вот и драк после этого, что-то там сейчас творится с Моргенштерном, Оксимироном, Нойза проверяют. Не Тренд не думает останавливаться, я уехал в этот момент, если бы не уехал, уехал бы, скорее всего, чуть позже по какой-то другой причине. Кто-то уехал чуть раньше, потому что его цепанула история Хованского. Вся страна катится в какой-то ебучий шариат, этому не видно конца. И я лично не могу в такой стране оставаться. Есть такой известный мысленный эксперимент «Комната Мэри». Если не знаете, сейчас расскажу. Представьте себе девушку Мэри, которая родилась и всю жизнь прожила в черно-белой комнате. Она никогда не видела никаких оттенков, кроме оттенков серого. Но она посвятила свою жизнь изучению э, человеческого зрения. Она биолог, она читала книжки, э, изучала, как именно работает зрение, как оно реагирует на разные цвета. И она узнала об этом все. Она самая лучшая ученый на свете. А потом ей открыли дверь наружу, и она впервые увидела зеленое дерево. Вопрос, получила ли она в этот момент новую информацию? Или она как бы ощутила новые ощущения, но она все про них знала до этого? Иными словами, бывает ли такой опыт, который невозможно передать в виде информации? Мое личное мнение, что бывает, но этот пример неудачный. Ну, я не биолог, может быть, это идеальный пример. Но мне лично больше понятен пример времени. Мне кажется, именно с концепцией времени связаны некоторые понятия, которые, кроме как через опыт, вообще не передашь. Невозможно объяснить младенцу или инопланетянину, даже если бы мы умели разговаривать, что такое устал или надоело? Эти понятия нужно прочувствовать, нужно какое-то время пережить, чтобы увидеть, как время на тебя действует. О чем вообще эти понятия? Я уверен, что их нельзя описать словами. Поэтому, кстати, совершеннолетие в плане э, дееспособности, в плане э, права подписания каких-то договоров, несомненно, должно быть. Просто может быть не в том возрасте, в котором сейчас. Потому что есть какая-то категория людей ниже какого-то возраста, которые просто еще не поняли, что время с ними может что-то сделать, что сейчас они что-то радостно пообещают, а потом они изменятся, у них изменятся интересы, а обещание надо будет выполнять. Я сам в этом смысле поздновато повзрослел, только в 20 с чем-то лет я начал замечать, что у меня иногда стал наглухо пропадать интерес к программированию как хобби, хотя до этого он был неоспорим. А тут вдруг стал заменяться политикой И на смену политики тоже может прийти какое-то другое хобби Это как с музыкой или кино, когда у тебя есть любимый автор, и ты ждешь его нового произведения, потому что тебе понравилось предыдущее И вот проходит время, и выходит это произведение, и ты смотришь А это вообще не то, что ты хотел, ты не понимаешь, почему он это сделал You've changed, bro. You've changed. А почему, собственно, ваши интересы должны были совпасть? Твои интересы меняются со временем, его интересы меняются со временем. Вы пересеклись в какой-то одной точке, когда он что-то сделал, а ты что-то посмотрел, и каждый пошел своей дорогой, хватит на сегодня Макаревича. В общем, вы расходитесь в тумане маяком маня. И то же самое применимо к тебе, ко мне, к кому угодно. Я всегда знал, что моя политическая активность – это не навечно, что мой энтузиазм – это исчерпаемый ресурс. Я всегда... Когда ко мне подходил какой-то прохожий во время пикета и спрашивал, ну что ты тут стоишь, ты тут всегда так будешь стоять? Я отвечал, нет, конечно нет. Конечно, через какое-то время со мной что-то произойдет. У меня появится семья, у меня появится работа, у меня появится какое-то э, другое хобби. Почему-то я не смогу больше стоять. Или у меня просто кончится энтузиазм, или у меня появится какой-то страх, и я уеду из страны. Э, что-то из этого первым сработает, и я прекращу свою активность. Именно поэтому... Всегда говорил я, надо, чтобы ты делал эту активность тоже. Начни чуть-чуть пораньше, чем собирался начать, закончи чуть-чуть попозже, чем соберешься закончить. Надо, чтобы каждый из нас побольше участвовал в политической жизни страны, чтобы мы вот по времени больше друг с другом пересекались, потому что каждый из нас ограничен и в пространстве, и во времени, и в талантах, и в чем угодно. Я никогда не заявлялся как политик, что вот я сейчас приду и все сделаю. Хотя и политики, в общем-то, не обязаны вот именно так заявляться, но я точно нет. Я всего лишь маленький нейрончик, передающий информацию другим нейрончикам. Я стоял с плакатами на улицах и рассказывал людям о том, какая у нас ситуация. Потому что я убежден, что чтобы что-то сделать... Весь коллективный мозг народа, состоящий из маленьких нейрончиков, должен максимально осознавать нынешнюю ситуацию, осознавать проблемы, говорить о политзаключенных. Я призывал всех активизироваться и внести свой вклад. В то время, что я застал, кто-то внес, кто-то нет. Но это я сейчас не в том смысле, что бедный Макс и поганый народ, который портит всю задумку Макса. Нет, это не мне судить. Народ состоит из нейрончиков, я всего лишь один нейрончик. С какими-то своими соображениями. Наши общие соображения вырабатываются коллективно. Я запустил импульсы, кто-то поймал эти импульсы непосредственно от меня, я сыграл свою роль. Кто-то поймает их от других, кому они пришли, от меня или от еще кого-то. Это продолжающийся процесс, я в нем не вечен, это было изначально понятно. Но, в принципе, я как раз допускаю, что не все люди в этом смысле повзрослели. Не все заметили, что э, интерес к политике может меняться со временем. Ну, например, потому что кто-то всю жизнь ненавидел политику и ненавидит. Думает, это не поменяется. И у этого чувака, который сейчас интересуется политикой и стоит с плакатом, ничего не поменяется. Так что у меня есть он, я могу не присоединяться. Это грустно, нужно взрослеть. Три-четыре года назад я не имел товарищей и ничего не делал. Потом случайно во что-то влился, благодаря дискуссионному клубу в штабе Навального, плюс благодаря наблюдательской тусовке. Какое-то время поделал самые крутые вещи в своей жизни, где-то пригодился, во многом творчески самореализовался, но потом рассорился с половиной тусовки, предсказуемо, я всегда не очень приятный был, и вспомнил, что вообще-то никакая высшая сила не обещала, что счастье будет вечным. Теперь возвращаюсь к дефолтному состоянию. Буду сидеть дома, неважно где, и ничего не делать. Риски в стране возросли, а мое умение от них отворачиваться, благодаря ощущению, зато нас много и мы едины, возвращается к нулю. Поэтому надо валить. Вот это я написал в телеграме своему товарищу три месяца назад. И, в принципе, с тех пор лучше не сформулировал. Все конечно. Моя способность что-то делать конечно. Поэтому можно этот период моей жизни мысленно убрать, хотя, конечно, не надо убирать, это период моей жизни, и посмотреть, что было до, что было после. Риски действительно возросли, поэтому, если бы всего этого периода не было, то просто я бы, возможно, уехал сейчас просто из-за ситуации с Идраком, из-за ситуации с деятелями искусства. Круто, что я до этого успел какое-то время побыть политическим активистом. Пока еще была среда подходящая для того, чтобы вот именно я был именно таким политическим активистом. Сейчас уже, ну, э, не время таких, как я. Я в моем нынешнем виде сделать что-то для России в ее нынешнем виде не могу или не хочу. Раньше мог и хотел, сейчас нет. Просто изменилось время. В каком виде я продолжу свое существование? Я не знаю. Моя старая личность совершила суицид. Что будет новый, я не знаю. Какие у меня будут увлечения? Понятия не имею. Что будет на моем YouTube-канале? Вообще не знаю. Раньше тут в основном политика была в последнее время. Сейчас может все измениться. Но как бы то ни было, у меня все хорошо. Последний период моей жизни в России был самым лучшим периодом моей жизни в России. И он оказался конечен. вот сюрприз. Конечно, все конечно. Нужно просто начать что-то другое. Что я еще не придумал? Пойду начну, пока вы заканчиваете то, что не закончил я. You're free now. Where will you go? I don't know. I've done my part. I don't know.